какое нибудь море черное, Средиземное. А смущу, землю хочешь? Да, я <с blanket> хочу, если у нас берут столько земли земли, <с jinéré> делегитацию, демаркацию, дефеминизацию, еще какую-нибудь. Нам да, бы а? проход дали, нам бы проход дали. Путин сказал, Армянам «А? давай проход. Путин сказал, Армянам давай проход. это туманы. потому хочу, что, что все уезжаем. уехали, остались бы мы, и, наконец пошли, повоевали, да, или да, да, или нет сделали. Обращаемся к тем, кто называет себя оппозицией, к тем, кто, с, к с кем у нас было связано столько ожиданий. Все, что они сделали, это постреляли бутылками. Да еще их опустили до того, что сказали, что даже этот бывший министр Оборона не может прицельно снайперски попасть там в голову, кому она предназначалась. — Вот с этим не согласен. Целился он четко. Тот, но тот увернулся. Значит, не попал. Да, Ты нет, мне, пожалуйста, не, попал, не манипулируй, да. не бери. Сеиран не трогай. Он четко же, Я попал его не трогаю. Мы даже в голову. Не... Целился в голову. Слушай, я... мы тоже во что-то целились, а попали совсем в другое. Это да. Как всегда в нашей Мне стыдно. Мне просто стыдно что русские занимаются нашими. Мне просто стыдно. Что такие мы дебилы, что кто-то постоянно должен наши вопросы решать. Помогите! Спасите! А где наша армия? Сейчас пытаюсь тебе без мата ответить, не, не получается. Наверное, в казармах и да. А не знаю, где она. Не, Если не, не, мы на не, не подожди. Ту на нас, на армянское государство. Я придумала название. Не не Ты знаешь, на, такое нация? Что musst? такое Армения? Гнездо кукушки. <с interior> И да не говори таких объектов. Значит, оно гнездо кукушки для кукушек. Слушай, на... все уехали, уезжают. Нет безысходной ситуации, если все не передохли, а поскольку мы еще не все передохли, вот так просто буду говорить, а у некоторых даже есть честь и достоинство, надо понимать, что возможность поднять с пола что-то, сделать из него флаг и идти вперед, она продолжает оставаться. Есть, всегда есть возможность в обмен на что-то получить дорогу к морю. Как ее можно было бы купить кусками этой диаспори к Черному морю через грузинские и прочие, эти, в аренду взять на сто лет, а дальше посмотрим, что будет с этой землей. Я, те скажу, есть я тебе задача. скажу, почему мы здесь. И сегодня. я объясню, почему. Не потому, что я шизофреник, хотя, может быть, и шизофреник, не знаю. Потому что есть такие понятия, как честь и достоинство. Вот я не хочу. Чтобы... О! Я не хочу, чтобы мои честь и достоинства валялись там, и кто хочет по ним... А нас лучше убить сейчас. Если мы встанем с колен... А... Нас вот. мы уб... Знаешь, вот, на, вот не поздоровиться. а знаешь нас почему не убьют потому что все-таки задача в этом э, лже толерантном глобальном мире поэтому заповедник оставят вот этот заповедник гоплинов, где два с половиной армянина, okay. оставят. Плещи, щипцы легко отдать концы не избежать судьбы готовьте братцы гробы